Ага. Я конченый, я шестер пройду. Я конченый, сука, не подходи ко мне. Это на самом деле прям очень-очень тяжелая карта. Сейчас посмотрим, сколько раз я получу в глаз. А потом посмотрим, сколько раз я получу в шоколадный глаз Там да? вниз очень глубоко Можно спуститься Я в самую глубокую дыру залез Опа, клиентик Хорошо, хорошо Я слышу Как люди дробятся Где они все? Где дробятся? Э, ты че? их с разворотом не прописал Как так-то? Слышь, он читор. Идем опять туда. Шо, ничего не поделаешь. Да ну хватит меня в спину чесать. Это, конечно, приятно, но не сильно. Ой. А! Тупо читер! Ты посмотри, он тупо на, наведенный на меня был ублюдок, а просто мразь, тварь, конченая. Опа, до свидания. А, сзади, сзади. Ну, вот этот. Я его убил. Хорош. За инфу. Котов на все. Сразу забойкой сзади. Сзади, где? стой. Он смотрит дверь а! я, я долго фокусировался на нем. Короче, ладно. Прям в центре ворот, в центре ворот, прям. Поли в центр. Скажи, где? Блин. А, право, право, право. Види, еще, еще, еще, чуть выше. Тихо. Влево теперь, веди види влево. Он там на контейнере Выше, стой. Стреляй, стреляй. И левее веди. Левее, левее, левее, левее. Он спрыгнул, все. Он тут заходит. Угу. Красиво. Сверху Дышь. один, справа, сверху. Нет, ниже, нет. Левее, а, да. А, вот, а, а, и, а. и здесь за стеной был. Сложная инфа. В глубину ушел в коморку. Все, выходит, выходит, выходит, выходит. Угу. Налево, налево, налево, налево. Вон, налево, здесь за стеной, здесь слева, вот тут, направо. Сзади! Где? Где ты? Опа! Ковесом красиво упал! Опа! А! А! А! А! Зачем? Промахнулся кнопкой! Я кнопкой промахнулся! А! Пес! Ты сука! Чишь ебать! Я вообще я не знаю, где мы находимся! О, на балконе. А, шьют насквозь. Опа, да а... цпись, да умри. Блять. Сука. О! Сука! Ну не получилось у меня! Подкисай ты, козел! А, -а, а Двойня! У меня двойня! Он тупой! Второй тупой! Сейчас положите их, но бессмысленно там бомба стоит! Че, давай еще одну! У него три хп! Опа, не получилось. Потиши ему спинку. Крыса Лариса. Второй вот там сидит, стопудово. Как он это делает? Аккуратно там снайпер. Уже нету. Он ослеплен. А, а, где? Кто? Пошел нахер! У меня 21 20... хп <смех> Мне больно и страшно. К тебе заходит. Я да я слышу. Не дошел что ли? <смех> ну, Но... чутка не успел. Терлин А, офигенно! Тупо сразу в голову протулили. А! Да ёб как быстро я сдохну? Опа! Опа, Опа. сверху. Да сука! <смех> <смех> а, -а, -а, а! Сука, это мой он там сидит в столовке. <смех> да всё, <смех> <смех> откисай. <смех> 85 дал ему. Да ну какая голова-то да блин, пока дожимал одного, второй в, в ушко почесал Да <зыв> ну почему оно так-то работает? Где он был? Да он справа от тебя, справа, справа А, а, да Че они так мельтешат меня, это бесит? Не знаю, что... там... Идёт, Я ты. такой вслушиваюсь, и в ухо такая курица па -па -па. Сука, нашептала Она мне на самом деле инфу всю сливает М Петушина инфа Да, не слейся Постараюсь Хорош. Сука, не дожал, не дожал Я ему, у него чуть-чуть У него 13 хп осталось Он там, вот Все? Ты жесткий в прыжке <смех> Доел, суку. <смех> присядь ему на лицо, на лицо ему присядь, присядь ему на лицо <смех> Он это заслужил <смех> А, сука, у него что-то мощное А, он меня положил С глоком на него тяжеловато было выходить Я первый умер Офигеть а можно я возражусь? Ты что в зоне-то делаешь? Понял Давай в БТР, в центр Хе-хе Мужчина, да? видал? Мужчина, ты прыгнул, да, в БТР? О, сходу Можно что-нибудь вкусное? Граната, ах. Ты что, слег? Или еще нет? Ты пистоль где нашел? Да сука, иди помоги 42 хп снял ему О, пистоль вижу где? Еще один, стой блять, сука Блин Гнить. Я живу, я живу. Ф как? Я все не живу. Давай, живи. Б**. У меня возрождение тоже сейчас пойдет. А, живи, Вот еще 4 секунды. Живи. Давай, давай. Я сейчас я сейчас а, это, очнусь. Ты там же в, в батаре, да? А! В спину, сука. Ну все, мы теперь не возродимся, если что. А, нет, возрожусь. Через... Ты живи давай. 20 секунд еще живи. Вау. Вот. Сука! Ты мог 4 секундочки подождать. Я бы возродился, а потом ты бы смог возродиться. Мы могли бы так бесконечно это делать. Ну ты можешь смело доходить, никого нет. А я всегда смело захожу. А! <звук> Я с этого не умею стрелять, поэтому сразу говорю, я умру первый. Савоп, а что я сделал? А, я ж говорю. Здорово, здорово. Ой, красиво, а. Ах, ты ч? Она сейчас обратно пролетит, да? Ну, конечно. Надо малого стебать, понял. О, опять ты. Да блин. А, че? Слепой с пистолета в бошку. Серьезно, да? Просто префайром, я не, не знаю. Нереально. Это, это, это нереально. Скоро. на. Спасибо тебе за просмотр, надеюсь тебе понравилось, там подписывайся, этот колокольчик бахни, лайкосик, можешь поделиться с друзьями, подписать своих друзей, заставить их подписаться, я не знаю, потому что у вас активность такая... По подпискам, по крайней мере, мне вообще прям капец как нравится. Это, естественно, была КС, как вы могли заметить. Это был мой друг Герман, с которым я относительно давно дружу. Все, пишите свои предложения какие в комменты. Всем удачи, всем пока. А я, пошел, порисую картинку для этого видоса и, и все. Пока.